Всем привет! Сегодня очередные два клипа, которые лишь подтверждают, что это все, что происходит, это по-настоящему. Это не показалось. Я помню, летом 2020 -го года я ходила по улицам и думала, неужели пришельцы существуют? Неужели это все за правду? Два клипа Адели. Адель, мне подписчики попросили рассмотреть, а он у меня как раз в закладках, уже несколько дней. Система прислала. Я как раз хотела про него снять. Оба клипа хорошо звучат. А в клипе Адель тут еще и танцы. Виктория, говори, что хочешь. Недавняя премьера. Помните те времена, когда... Казалось, что клипы с текстом о любви, это просто о любви. Вот здесь тот самый случай, когда это точно не о любви. Вычеркнуть тебя бы навсегда из глаз. Тут кто-то с кем-то ведет переговоры. Говори, что хочешь. Тихо так что-то там в груди тает. А мы? А мы кто такие мы? В оправдании так бывает, раньше были. Тише мы, теперь не слышим тишины. И не, это, и не признаем лишь вины, теперь не слышим тишины, не признаем вины. Кто говорит в песне о любви от лица множественного, расскажите мы. Кто такие мы? Ну и сам клип «Земля», предположительно «Земля». «Солнце горит», «Луна», «Солнечная система» и «Космонавт». «Космонавта» в конце разрывает. «Захваченная Солнечная система». «Луна». Та же «Луна», да? По разным источникам. Борис, жив... да, Луна. Борис Животное в фильме «Люди в черном» заключен на Луне. Дальше в статье, кажется, про роидов говорили, что сатана на Луне. Вот я задаюсь вопросом, почему такие символы? Может быть, опять-таки преувеличиваю. Вот когда смотрят с Луны на Землю, то она вращается. Когда смотрят с Земли на Луну, то она не вращается. Фразы твои как иголки. Я тебе не верю нисколько. Переговорный процесс. Переговоры идут активно. Ну и клип рассмотрим завтра. Тут все то, что мы находили раньше – Плюс события, которых я... пока которые пока не расшифрованы, но я сомневаюсь, что здесь есть какие-то лишние детали или нечаянные. Вот такой просто новостной клип. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.